multimodal 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, theoso 1800, Hospital Empire Alliance. The U.S. <laughs> Border's Secret. America 1864, Oklahoma Washington, Mission for almost 50 years, W.S. Olymp Sunday. America 1872, 200, 15, 8, 9, 8, 1, O.P. Акция в поддержку российских военных прошла этой ночью в Ереване. Волонтеры зажгли тысячи красных лампад, которые сложили в начале в огромную восьмерку в честь Международного женского дня, которая плавно перестроилась в букву Z. Впечатляющие видеокадры с квадрокоптера сопровождают все эти легендарные песни «Катюша», которая давно стала одним из главных символов нашей страны во всем мире.